Всем привет, с вами добро пожаловать на мой канал, сегодня будем играть в оккульт, продолжаем в него играть, получается Берем ту же самую карту, только будем в этот раз завершать на вторую концовку В первой концовке мы использовали, что мы там использовали? Мы... Пар Пар, да, короче, с помощью пара убили, а в этой сейчас с помощью... Короче, избавим ее от проклятия, короче, приступим Но ну, я думаю, сейчас в этот раз полегче, здесь пойдет Это Нам просто главное найти от этого Да, да, да, чтобы хоть было ну, я думаю, сейчас спокойно выйдет. это, это единственное, это, это вообще, вроде, единственное, которое нужен библиотеке. Да, потому что там ну только смотри, осколок. Две, два, это... Один я знаю точно, где в доме. Э, я точно знаю, где два на улице. Да, ты да, еще, да я помню. Там их находишь. Ну да, это... В принципе, четко. Так, подожди, нужно ключ. А, ты не загрузил сюда. Паук тупой, стой! Фига он быстрый! Я его сп... Вот, ты загрузился? Не? Нет. А я уже пошел, здесь ничего нового. Я ключ нашел, от сомника. Второй. Ура, я загрузился. Первый осколок видел, и он, так, и он в этой же. Помнишь, разгадка нужна? Ну, так это, да. Я не понимаю. Говорю, комната с ритуалом, она запертая. Нет, она не запертая. Че не любит? Один, один осколок уже дай был. Я убегаю челик. Короче, он появился. Короче, осколка, осколок нашел, он всегда в одном и том же месте. Пасти льва. Ну да. Дин нахрен. Хорошо. Под них и тех же, зна... Так я нашел ключ. Ключ от хост постройки. Хос... ключ. Да, ну все же ключ. Значит, нужно вот сюда идти, в подвал. Короче, я подвал дропнул, сейчас тут осколок должен быть. В этот раз его нету, прикол, похоже. Подожди, я может не в ту часть побежал, потому что тут дверь вот тоже есть. Нашел сколок, нашел сколок. Да, тут очень не от горшков и от, от тарелок тоже. Ну, да, вот, вот этих вот предметов, они как-то слишком яркие. Ну да. Я нашел два осколка. Я не помню, где-то здесь. Надо было выпрыгнуть прям... С вот, вот, вот, нашел. На, на другой дом, да? Да, да, да, да. На другой дом, вот там вот осколок. Нашел, нашел. Да. Сколько у нас? У меня два. У меня три. Ну, вот, два э, плюс три, пять. Нам нужен ключ, да. И правда. Амулет. Раз один... Нам еще один где-то скот надо добыть. А один ключ в библиотеке? Ой, один этот. А другой по коду. Код, код. Нет, там же еще один есть. Нашел еще один. Вот. Все, получается 4. у тебя, те два? Да у меня два. И все, остался от библиотеки ключ нужно найти. Сейчас я выбегу, короче, и нахожу постройку сбега. Дин, нахрен. Там же нет ключа. А вдруг есть ключ сам, да? Возможно, есть. А еще и 10 проверь. От подвала. Блин, неудача. Вот все ключи, но нету. А когда он так не нужен был, он так часто попадался. Что это не было? Не знаю. У меня какой-то скример появился. Кто-то прям дико почему-то ударил. Ты, кстати, странная анимация, когда выбегаешь из за этого, из окна. Заметила, я? Не. Куда-то пролагиваешь. Я носил еще ключ и. от библиотеки. Четко. Ну все, получается, наша победа. А, -а, -а, -а. блэк! -а -а, я не знаю, череп забрать. А я помню, где он вроде. А, нет, не помню. Мужика. Привет. Ща-ща, где этот мужик был? Я -то... тоже не помню. Но он где-то, наверное, в, в той, той части дома. Да-да. это где-то на втором этаже. А кот дропнул, зачем? Я полез. Чтобы okay. я здесь... Интересно, ты можешь? Как-нибудь. На дерево... Я на дерево залез. Полез. Ой. По-моему, эта фишка с меня ненавидит. Стоя, начинаю падать с дерева. А, все, все, я упал. Слушай, с такой... Ты я упал. Упал? Упал. Ну, нормально. Я не понимаю, где он. Я на балконе. Нет, ты да. А ты тут сигануть сможешь? Нет. Тут прям ко мне он идет. Что, я открою прям на него, да? Возможно. Стой, подожди, он... Все, я убежал. Как только я начал бежать, он сразу понял, что я тут... А как я открыл перед ним дверь, он не понимает. Забейся в какую-нибудь комнату. В комнату не могу, могу в коридор. Эээ... Подожди. Я его заблочил. Не, слы? Я на каркас лезу просто. Он, он, сейчас идет. Залази, сюда, слышь? Я упал. Я вижу. Бля. Ой, тут нашел череп, все. Там рядом с, как со входом есть челик. Стакожий. Нет, нет, нету. Должен быть, ладно. Уже ушел. Так, все последнее и получается жертва почки. У меня паучков нету. Ага. Пять. И... Все. Ну. Всё. И что? И что получается? Все. А вот смотри, смотри. Вот эта графика. Да, спасибо <с за качество. Да, да, это же мыло, какой то квадратики пиксели. Ребит картинку просто. Очуметь. Ой. Я тоже так хочу. И че? Типа. Это отец, это отец. Нет, это логично. И это дочь. Все, типа, она резнулась. Мы спасли ее. анимации? И вид волос просто потрясающий. Только я вот думаю то, что отчумные докторы, которые ее изобьют, нет? Нет. Все и типа мы спуститься дальше? Ее просто сейчас загасит. И да, и я тоже так думаю, кстати. Ну все, вы получили новый ранг. Вы смогли найти источник проклятия, после невинную душу. Несчастная девушка, превращенная в гигантского арахнида, встретилась с духом отца и вернулась в человеческий облик. Искупление занялось реабилити Искупление занялось реабилити Реабили... <смех> искупление занялось реабилитацией девушки, чтобы изучить влияние на подсторонних сил на ее организм. После того, как Элизабет пройдет лечение в клинике, её... ей сотруд память и вернут в общество, чтобы искупление могло и далее отслеживать возможные влияния. Фу, блин, нафиг. Заключенные задачи здесь выполнены. Искупление выполнено свои обязательства. откладывает начнуть вам смертную казнь еще на пять лет. Спасибо. А, спасибо. Спасибо.